Состав, ну давайте знакомиться. Мигель Трауку, 17-й Луис Адвинкула, 15 Карлос Самбрано, 8-й Кристиан Куэба, 18-й. Красно-синий против красно-белых. Перуанцы начинают. Они в свет. И вот он, шанс забить Геррера, пауза. Мяч уже в штрафной удар. И рядом со штангой великолепный шанс. Это было mm -hmm. красиво. Но затем... Была еще ответная, не ответная игра, а известные по выступлениям Европы, в группе игроки, высокая подача, но все-таки чилийцы справляют. На острове в Европе, видали опять в борьбе за мяч, опять разворачивается и... Рейнальдо Арведа работал с разными национальными... Перуанской сборной, пауза через Алексиса, бассежур и мобильная гола. Снова все было сделано очень красиво, как и в первом случае перуанскими футболистами. Но... Теперь щадиться могли быть. игра, и вы представьте, только один забитый мяч. Да, да, да. И да, команда да. в полуфинале Купа Америки. Да. В зимнее это время. Да, и очень дорогие билеты в соотношении с uh, теми зарплатами. Чили, а аргентинец Рикардо Гареко в Перу заряженный, заведенный, симпатично играл Герера пяткой. Перехват, ее... корпус, но из-под ноги у него выбивает мяч. Андре Карире, подбор, передача в центр. Ну и здесь резвая атака правым флангом сразу после результата. Да еще вот эти потери так марипана загнали центрального защитника на фланг тот футбол который они показывали раньше он в принципе не может быть с этим невероятным прессингом чужой половине поля соскаться свой центр карелия рядом со штрафной пас на ход Адуинкула. но при этом если нужно они тоже присоединяются а уж нападающий вся эта группа и карелия теперь передача и отскок. Будет навес штрафную? Нет. Кажется, пожалуйста, но ну почему вы вообще не посмотрели? А весь мир-то посмотрел. Да, причем решающий момент. А? перехват. Опаснейший момент. Прострел странный немного. И ни удары, и не пас на ход. Это Эдисон Ча. И будет подача на Гереро. Вот он навес. Скидка, удар, гол. Гол сборная Перу. Выходит вперед Эдисон Флорес. Герванцы команды на этом турнире открывает счет и представляет руку к своим огромным ушам чтобы лучше слышать как поет перу потому что это действительно невероятный результат уже на старте сборная чили так вот позволит сопернику и дальше здесь владычествовать вот уже и страны им лучше лезть вперед забивать второй подача Красиво. Да. Так, а вот атака перуанской команды и момент опять очень опасный может быть. Подобно, ну, как бы неестественно активно. А потом к десятой минуте все это растворяется в форт какой-то есть в этом выборе. Хотя казалось, что это самый сложный соперник. Mm -hmm. Вот момент у в ответ уже немного надо притормозить. Шесть игроков защищается. Удар с дальней дистанции. Но ну, а развивая тему Геррера не так много. Заслужил большая карьера у него. Сложная. Вот подвинкулов как высоко поднимается. Крайний защитник проиграл борьбу. Но просто мы отмечаем, как здорово идут. Стеночка и момент. Созревает уже мяч штрафной. Они не стесняются. А вот крайний защитник и его работа. Хороший подбор Алексей. Интересный розыгрыш. Через Арангессон. Да и чилийская атака Алексис врезается он в Тапи. тапиу и мяч потерял. Слушай, ну то вот в чем рядом Орангес, а Алексис придумал вот так завернул мяч, э -э сыграл очень разумно. Когда команды били. Хорошая передача к линии штрафной Санчес. Вот э -э мы уже с тобой стали говорить о том, что Санчес в -э что в позднем Арсенале, что вот сейчас Линай это сама попытка, что не стал ждать кто там подключится, обыграться, а сам пошел шокерер. Молодец. И играл практически, он играл за «Бенфику» все это время. И, и еще был в аренде в Они, кстати, оба подключались в первом тайме матча. Вернее, просто встреча вовремя. Вот красивый перевод. Бассижер. сегодня стеночку и направо. Включение Ислы. И все медленно. Ой-ой-ой, как плохо сыграл! Аватари, гол! 2-0! Вот это уже настоящий вариант вам письмо. Куда убежал человек и почему он не прибежал вовремя? Ариас стал с гола, ну а забивает Есимар Йотун, опорный полузащитник, об а, а участии которого в как мы говорили. Я думаю, да, на зимний, этот матч они 1020 точно приехали. И другие тоже чилийцы путешествуют. Да, такая богатенькая Европа приехала в бедненькую. Понимаешь? Так, но все-таки именно тем футболом училится питать Санчес. Рядом пульгар. Алексис Санчес. Забросил мяч штрафную. Опасно. 2-1 перед э, перерывом. Это, Это совсем другая история. Удар. Момент. И вот он! Слам. Здорово. Здорово. По-прежнему. Малейшая возможность вынести мяч куда-нибудь на трибуну. И вообще и глаза закроем пулер. Красиво. Ну и дальше. Вы... Атака правым флангом. Ислав. Касание передача. Неплохая скидка. Но мяч только выталкивая соперника. Путешествовал, чтобы оказаться в Мексике. этот Значит, Кстати, надо посмотрим за это. Атака и подача. Вот это шанс. Труанцев пока нет достижений. Геррера. За Чилицами отборы, угловые. Все на свете. За Чили. Кроме... Подача. Подбор Санчеса. Пробьет он поворотом или нет? Пизда в том, что не нужно кого-то отцеплять или выбирать среди... Чарлес Арангис. Мечам. Подача, удар поворота Штанга. Очень красиво срезал мяч. Эдуарда Варгас. Мяч на краю. Штрафной. Меч слева справа. Хорошая скорость. Карелии. Здесь бы сижур. Локоть-то выставил и уронил Карелия на газон. А ведь можно было показать карточку. Он на нее там не служил, но на работу. Подача! Угловой. Здесь ничего. 8, каким 18 номером? Да? 18, да. да. Бассижур. Ну, вот момент у сборной Чили. И сейчас открывается Санчес. Две стеночки прошли у чилийцев, а третью... Хорошая передача и в касание на вес Трауко. При том, что там есть Герера и вся вот эта а взрослая этому... история. Ну, конечно, ты Слушай, добавляешь... Такой заброс на Варгаса, тот развернулся поперек поля, момент для удара и четвером против одного, пас и обратно! Ой-ой-ой, какая красота! И Йосимар Йотун едва не забивает свой второй мяч в матче! Ну. Арангес Алексис, сам врывается в руки. Любопытно было бы посмотреть на, на него и отличные фамилии Фуэнсалида. Посажу, сижу вообще укладывается вот в эту. Да, черетину просто необходим какой-то взрыв. А сборная Перу. Здесь Гектор поле он еще и бьет. Кристиан Коева очень хороший, если в Рубине побывал. Подача. Так, это значит впечатление на этом турнире. Все перуанские атакующие футболисты. Пульгар и выше ворот. Хотя пятый, по-моему, или шестой удар Чарлеса арангиса в матче. И как он не может Америки. И вот такая сборная Перу. И любую современную европейскую сборную возьми. Ну, что многие объявляли составы сборных, да, впервые в истории. Да. Что Басежур прострел. Да, ну просто зевался. Топям или Ютум. Нет, нет, и перуанцы, тем более там, чилийцы, Уругвай, ну, Бразилия, Аргентина. Ясно, Эквадор может. Видали, через себя будет бить и попадает по мячу. Пас на Адвинкулу и все бы уже штрафной разворачивалось. А так Алексис тормозит, проходит соперник. Адвинкулы. Первая космическая скорость. Да. И к легионерскому статусу, к статусу здесь. здесь сборная Перу, и бассажур опять получает передачу, Адвинкула перед ним. И здесь писал имя, штакан, Энди Андранго. Ключевой игрок команды испанской примеры, все-таки. Ну, какой Николай Перу свой один из самых выдающихся матчей провела на чемпионате мира. Наистина было поколение. Удивительно, когда в одной...